в офисе компании. Сегодня темой нашего выпуска будет обыск в офисе компании. С вами я, адвокат Антон Лебедев. и Итак, начнем. Обыск в офисе компании. Вероятность попасть в список фирм, проверяемых государственными органами, достаточно велика. Повлиять на эту вероятность может характер деятельности компании, налоговая дисциплина, а также качество контрагентов компании. Большинство веерных проверок с вынесением постановления об обысках и выемках начинается с проверки всех контрагентов компании помойки. Обычно любой приход силовиков в офис граждане называют обыском. В понимании граждан обыск в офисе может быть не только обыском при расследовании уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, а также целым рядом других мероприятий. Вместе с тем вид проводимого мероприятия Влияет на объем прав и обязанностей проверяющих лиц. На доследственной стадии оперативники могут проводить обследование только с согласия проверяемого лица. Это существенно отличает обследование от обыска. Процедура обыска регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом, статья 182 УПК РФ. При проведении обследования руководствуются инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений». Утверждена приказом МВД от .04 .14 199 Правоохранители могут посетить офис в связи с наличием нарушений в деятельности компании или под надуманным предлогом. Следователь может вынести постановление о проведении обыска, если компания замечена среди контрагентов, попавшей под преследование компании. Выявление признаков компании-однодневки позволяет проводить обследование у контрагентов. В некоторых случаях при недостижении ими желаемого результата правоохранители начинают проверять лицензионное программное обеспечение. Расплывчатые формулировки в документах основаниях для проведения таких действий существенно затрудняют их обжалование. Как подготовиться? Разумеется, компания, желающая защитить свой бизнес, должна готовиться к возможным проверкам заранее. В план подготовки должны входить мероприятия по организации доступа в офис компании Турникет, видеонаблюдение, домофон Определение лиц, способных давать пояснения, Документальное оформление коммерческой тайны в компании В отношении документов и электронных данных Изъятие документов и электронных носителей, составляющих коммерческую тайну, допускается только на основании решения суда Согласно статье 6 федерального закона о коммерческой тайне. Следует учитывать и то, что режим коммерческой тайны не может распространяться на все сведения и документы компании. Список исключений установлен законом. Исключение составляет сведения, содержащиеся в учредительных документах, численность и состав работников, задолженность по выплате заработной платы и некоторые другие сведения. В части программного обеспечения и данных необходимо предусмотреть, ежемесячное или чаще резервное копирование. В офисе необходимо иметь носители для копирования данных. Также следует учитывать и то, что согласно статье 3 Федерального закона о коммерческой тайне, коммерческую тайну может составлять информация, в том числе и сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Наличие в офисе компании оригиналов учредительных документов и печати других компаний, крайне Хранение документов в компании Закон не устанавливает обязанности для компании хранить всю документацию в одном месте. Правила хранения документов могут быть разработаны самой компанией, с учетом особенностей ее деятельности. Документы можно хранить в различных подразделениях или в отдельном архиве. Стоит учитывать и то, что некоторые документы могут передаваться в оригиналах для изучения адвокатам, консалтинговым компаниям или бухгалтерским фирмам на основании договоров о правовой помощи или оказании услуг. Это совершенно обычная ситуация для действующей компании. Нужно только уметь объяснить отсутствие таких документов. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.